События, о котором следует знать. В Гамбург приезжает Александр Санаров. Кто еще не знает, кто такой Александр Санаров? Ну, скорее всего, у вас никогда не было проблем с позвоночником или с суставами. Александр Санаров, костоправ, остеопат, автор популярной методики самостоятельного восстановления позвоночника и суставов, которая сегодня известна и применяется во всем мире. Кто хочет узнать, кто такой Александр Санаров подробнее, в Фейсбуке, в группе «Позвоночник Струна Жизни» есть о нем много информации. Сегодня он проводит семинар в Неаполе, а в следующее воскресенье будет в Гамбурге. О себе могу сказать. Если бы я 8 лет назад не узнал этой информации, я бы так и продолжал ходить к ортопеду. И сделали бы мне, наверное, еще одну операцию. Но, слава богу, я больше пяти, больше шести лет уже не хожу к ортопеду. А, и забыл он про меня, да и я про него. И все благодаря той методике, которую дает Александр Санаров. По сути, это обыкновенная методика, которую следует просто услышать, узнать и попробовать.